турнир спортивного клуба авокадо открытое первенство на которое приглашены боксеры разного возраста начиная от 7 лет и заканчивая юношами 15- 17 лет этот турнир развивает силу воли спортсменов выносливость и дает неоценимый опыт в плане боксерского искусства. В нашем клубе я преподаю классический любительский бокс, старой советской школы бокса и учу боксеров не драться, а именно технично работать, обыгрывать соперников своих. Пожелаем всем участникам нашего турнира спортивных успехов и дальнейших побед. Я занимаюсь боксом один год. Наш тренер Виталий Пивоваров, он нас очень хорошо тренирует. У нас дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Мне очень нравится бокс, я хочу стать чемпионом мира. Я из клуба «Боец». А мы приехали побеждать своим клубом. Наш тренер Сергей Масленников, он нас учит побеждать, очень хороший тренер. Лучший тренера у меня еще никогда не было во всю карьеру бокса. Наша команда – боец хип, боксерская команда, поддерживающая олимпийские виды спорта, олимпийский бокс. Главное желание боксера и главный китул – это олимпийский чемпион. Вот Мы стремимся к этому. Сегодня младшая группа, ребята, боксируют. Вот, всем удачи, победы. Пусть побеждает сильнейший. Uh, celebrations